Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы на этой секции обсудим э, культ победы, точнее советскую именно мифологию, и как она сейчас э, работает на продвижение путинской политики, как внешней, так и внутренней. А здесь сразу хочется оговориться, что э, эту тему, наверное, больше всего использует российская пропаганда, чтобы обвинить своих критиков якобы в русофобии, в пособничестве фашизму, в том, что мы перечеркиваем память предков и для нас нет ничего святого. Поэтому очень хочется очень четко разграничить эти вещи, что, безусловно, э, и подвиг, и трагедия, и боль, и жертвы э, русского советского народа перенесённые в эту войну, я думаю, все собравшиеся прекрасно помнят и чтут. И речь идет о другом, о как раз подлом использовании игры на этой трагедии, на этом подвиге, на этих лишениях для создания неких исторических мифов, которая используется именно современной России для продвижения ее политики. И вот как раз против этого кощунства и переписывания истории, собственно говоря, и выступает э, большинство интеллигенций, как российской, так и зарубежной. Так вот, очень важно понять, почему эта тема важна. Не только для наращивания милитаризма внутри России, о котором, безусловно, я думаю, спикеры здесь скажут и уже многократно говорилось, но в том числе и продвижение российских интересов за рубежом, то есть для создания современной мифологии. Во-первых, это поскольку Россия подчеркивает, что Советский Союз спас мир от фашизма. Россия пытается создать иллюзию того, что нынешняя Россия — это единственный оплот и спаситель мира. И, соответственно, все ее противники так или иначе фашисты или поддерживают фашизм, или реабилитируют фашизм. Отсюда возник миф, собственно, о фашизме в Украине. То есть именно этот миф является опорой агрессивной российской внешней политики. Это первое направление. И второе — это попытка актуализировать противоречия внутри других стран, в том числе по национальному признаку, опять же, опираясь на историю, на реальные факты или домысленные, мифологизированные. Тем не менее, опять же, попытка это актуализировать сегодня. Например, такие вещи происходят между Польшей и Украиной, да, постоянная игра на вот этих исторических противоречиях. Здесь на Балканах, между босницами и сербами, сербами и хорватами и так далее. И, конечно, в общем-то, и мне, как тоже наследнице Победы, совершенно мерзко наблюдать, как кремлевская пропаганда использует действительно святыни для продвижения лжи и агрессии. Вот об этом мы сегодня поговорим. И первое выступление у нас Андрей Зубов, историк, религиовед. Андрей Борисович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад очень присутствовать и участвовать в этом вашем форуме.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 Победа над фашизмом и нацизмом. Фашизм э, – итальянская идеология, естественно, корпоративного государства и ничто иное. Нацизм – это, э, ну, диктатура, естественно. Нацизм – это хуже, это идея расового превосходства, это расизм. Э, присутствует ли это где-то сейчас в Европе?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 Второе преодоление нацизма и фашизма – это, естественно, прочные демократии. И нацизм, и фашизм – это авторитарные режимы фюрера, дучи, вождя. Это преодолено в Европе. Посмотрите в Россию, Белоруссию. Границы закрыты или полузакрыты. Правят вожди и фюреры, которые остаются бессменно десятилетиями.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 Понимаете, эти бремя неразделимо. И любой историк серьезно отлично знает, что что-то вынесли русские, ну, в широком смысле этого слова, не хочется употреблять термин «советские люди», но все люди России, скажем, исторические. А что-то вынесли американцы, что-то вынесли англичане, что-то вынесли французы, поляки немало вынесли. И, это, и мы, историки, отлично знаем, что если бы в 1942 году не произошло бы трех побед, первая при Медуэе в июне, вторая подали Ламейном в Африке, первую держали американцы, естественно, вторую англичане над итало-немецкими войсками и третья Сталинград, то без этих трех побед Гитлер бы победил.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 и России ошибочность этой позиции, ущербность, не, э, нереализуемость и бессмысленность в реализации этой позиции. Вот так бы я ответил на ваш последний вопрос. Андрей Борисович, большое вам спасибо. Мы напоминаем нашим зрителям, нашим участникам, что они могут присылать вопросы. На сайте указано и в Фейсбуке указана процедура, как именно это делать. Мы ждем ваших вопросов, будем их озвучивать в эфире. А по поводу того, что сказал Андрей Борисович, я могу просто подтвердить и дополнить, что живя в Соединенных Штатах, вот уже 7 лет, я каждый день Победы стараюсь сделать какую-то подборку именно воспоминаний. Ну, естественно, уже не ветеранов их почти не осталось. Но их потомков, детей, внуков, тех, кто хранит эту память, и стараюсь в нее включить в первую очередь людей, вычеркнутых современной России из Победы, это и американцы, потомки американских ветеранов, украинцы, грузины, все те, на кого им сегодня. Висят, вот, висит вот это клеймо фашистов, там, пособников и кого угодно. Они как раз рассказывают реальные истории, реальные фронтовые воспоминания, которые хранятся в их семьях. И вот, и кстати, о Холокосте тоже. И вот эти вот подборки о войне без политики, о победе без пафоса, чтобы чтить память павших и действительно, да, порадоваться безусловно, порадоваться, что фашизм побежден, но помня, Ради чего это делалось и какой ценой, мы это стараемся делать каждый год, не забывая вот в, альтернативную, в, в альтернативу тому, что проводит официальная власть. А следующее выступление основателя э, форума Свободной России э, Гарикиновича Каспарова. Гарри вам слово. Спасибо, Ксения. Э, хотелось бы, конечно, разделить оптимистическую оценку, что фашизм побежден. Потому что даже из того, что говорил профессор Зубов, в общем, это напрямую не вытекает. Фашизм, фашизм к сожалению, продолжает не только существовать и выживать, но и даже расширять зону своего влияния. И, увы, увы, источником фашизации планеты является как раз наша страна. Вот. Ну, понятно, что здесь можно говорить о фашизме, нацизме, но я не буду вдаваться в эти семантические детали. Значит, сразу перейду к теме нашего сегодняшнего обсуждения, именно о мифологии. Любой, любая власть нуждается в легитимизации. У нее должна быть основа легитимная. Если это монархия, мы понимаем, это божественная власть, как бы она, она власть от Бога, там всегда слияние происходит, такая симфония правителя с, с, с, какими, с религиозной основой. Если это демократия, мы тоже понимаем, как, бы, как, как идут эти процессы, то есть идут выборы, то есть люди, люди знают, как, как, как эта власть приходит, как появляется в офисе и как так как она, как она уходит. А когда речь идет про авторитарные тем иначе тоталитарные режимы, то здесь уже на самом деле все может видоизменяться в зависимости от конкретных исторических условий. Но тем не менее легитимизация все равно необходима. Вот. Тоталитарные режимы, безусловно, опираются на идеологию и а после победы в гражданской войне большевики, они, в общем, естественно, использовали коммунистическую идеологию, вот, и также культ гражданской войны. На самом деле, гражданская война стала очень важным фактором, как бы, вот, консолидации власти большевиков. Но мы также, в общем, знаем, как бы, что процесс деградации управленческого аппарата в, в сталинской советской России шел просто ударными темпами. И то, что произошло летом 41 -го года, трагедия, не имеющая аналога в многовековой российской истории, это результат на самом деле тотального краха вот этого коммунистического эксперимента, построенного на терроре, построенного на абсолютно ложных посылках о, о возможностях о, как бы, изменения человеческой природы насильственным путем и, естественно, как бы совершенно бездарного набора управленческих кадров, потому что в условиях террора, в условиях доносительства, естественно, вся, вся пена, вся муть всплыла наверх. И э, разгром Красной армии, э, тотальный разгром, э, фактически за несколько месяцев была ликвидирована вся та армия, которую Сталин создавал годами. Э, это был, стало результатом не того, чтобы Советский Союз не был подготовлен к войне, этот миф уже разрушен. СССР обладал на, на момент начала войны самой мощной технологической э, армией в мире. Количество там, танков и самолетов Советской армии превосходило аналогичное количество в армиях там, Англии, Франции, Германии, пожалуйста, и Соединенных Штатов. Но сами по себе танки не ходят, на самом деле. Даже если у вас есть способные там, механики и, и, и, и танкисты, вам все равно нужно, нужно, нужно еще управление. И вот именно это управление оказалось никуда не годным. СССР в несколько месяцев растерял не только свое преимущество, но и по существу оказался, оказался разгромлен. Это результат. Именно поэтому мы можем и должны говорить, что война была выиграна не благодаря Сталину, а вопреки ему. Сталинский Советский Союз войну проиграл. Дальше начинается другая история. Это уже подвиг, подвиг всего народа. Ну, Правильно, как сказано было, что давайте не будем говорить там, советского народа, на самом деле. А, а, граждан а, того, что раньше был Российской империей, стал Советским Союзом. Так вот, это был действительно подвиг, но этот подвиг совершался не в вакууме. И это одна из самых больших, мне кажется, передержек, ну, а, Одна из а, а, а, как бы такая главная скрепа лжи путинского режима. СССР воевал не один. А, да, был момент в истории Второй мировой войны, когда одна страна противостояла нацистской Германии. Это была Великобритания. А, а, в период с а, июня 1939 -го года, а, а, -го года до июня 1941 до июня -го года. А, и в этот момент Советский Союз был верным союзником нацистской Германии можно сказать что те бомбы которые падали на английские города как бы в них, в них была и составляющая советских советского сырья которые безостановочно шло, шло в Германию и, и поэтому как бы сегодня попытка вообще отделить советский союз Сталинский советский союз от дегильской коалиции это, это во-первых, противоречит исторической правде, а во-вторых, пытается, пытается пересмотреть вообще всю, всю концепцию Второй мировой войны. Вот. И здесь поэтому, мне кажется, важно говорить о том, что Великая Отечественная война – это на самом деле эпизод, важнейший эпизод, для нас он главный. Тем не менее, мы должны говорить не про Великую Отечественную войну, а про Вторую мировую войну. И в этой Второй мировой войне Советский Союз, как и фашистская Германия, выступил на ее начальном этапе в роли агрессора, принципиального агрессора. И без того, что мы как бы, подведем черту под этим и поставим, как бы, расставим все точки над нам очень трудно будет двигаться дальше. Потому что происходящее после Второй мировой войны и то, что происходит сегодня, это на самом деле довольно логическое следствие того, что советский режим остался в какой-то момент без идеологической скрепы. Не случайно в 1965 году начинается празднование Дня Победы. К этому моменту коммунистическая идея начинает терять и режиму требуется срочно новая какая-то замена. И именно в этот момент появляется культ победы. Но понятно, что в тот момент он имел гораздо больше оснований. Живы были еще ветераны, те, кто пережил эту трагедию, те, кто прошел до Берлина. То есть это имело основания. И, и, и, и тот же Брежнев воевал. Вот мы, то есть все эти люди, которые участвовали, они воевали. И что тоже важно отметить, а, крах на, а, советской армии и вообще советского управленческого аппарата в начале войны, он... В, по закону выживания любой системы привел к тому, что вместо бездарных, спевающих за сталинских маршалов-наркомов пришли способные люди. Тот же там Дмитрий Устинов, если посмотреть, как говорится. Мы видим, как, как, как начали подниматься многие, многие новые, новые советские генералы, которые, в общем-то, прошли закалку в этой войне. Вот Опять, вместо тех, кто, кто бездарно все проиграл вначале, появились уже способные люди. Это опять закон выживания системы. А, то, же самое, то же самое на технологическом фронте. А мы же понимаем, что там, и Туполев сидел в тюрьме, и Королев сидел в тюрьме. Война заставляет как бы, уже, уже приводить этих людей обратно. Более того, война еще дала дала мощнейший толчок технологическому развитию. Советский Союз, хотя и обладал вот этой, этой, этой разветвленной системой там, заводов, которые производили разные, огромное количество вооружения, тем не менее не, не был способен на технологический прорыв самостоятельно. Война помогла серьезно. Да, мы всегда говорим, что Вернер фон Браун сыграл важнейшую роль в американской космической программе. Всегда забываю сказать, что как минимум половина этих разработок и, и, и бюро Вернера Фон Брауна оказалось в руках у королевы и Глушкова. То есть на самом деле роль, роль, роль этих разработок, при том, что именно конкретные образцы оказались именно в Советском Союзе, потому что заводы находились на территории контролируемой, которая захватила СССР. Вот. То есть война, война во многом позволила сталинскому режиму не только списать, чудовищные преступления 20-30-х годов, но и а, а, обеспечила и технологическую, и управленческую, и в итоге идеологическую подпитку а, для, для, для будущего. Поэтому то, что происходит сейчас, неудивительно. А у Путина вообще нет никакой идеологической скрепы, и война, а Вторая мировая война, то, что называется Великой Отечественной войной, и вот эта Великая Победа, это вообще единственное, на что можно опираться вот на, на, на, на вот этом историческом промежутке. Гражданская война, естественно, отметается, потому что как бы, власть не хочет никоим образом занимать какую-то сторону это понятно. Никакой идеологии больше нету. Будущее, как таковое, отсутствует. Тоже правильно сказано было, что вообще-то идеологии всегда, неважно, коммунистическая, даже возьмем нацистскую, всегда ориентированы в будущее. Другое дело, что это будущее может быть утопичным, оно может быть ужасным, но тем не менее это была идея будущего. А путинская Россия живет настоящим, и это настоящее, коррумпированное, мафиозное настоящее имеет, имеет своим оправданием героическое, героическое прошлое, к которому они, кстати, никакого отношения не имеют, потому что по всем параметрам, если смотреть на, на, на их предпочтения, на их поведение, они скорее, все -таки, скорее всего находились бы в, в, в период с 1939 по 1945 год на другой стороне. Вот. У меня есть такое сильное ощущение, что, в общем-то, они бы, конечно, по, по, по своему складу предпочли бы, предпочли бы э, страст, страны оси. Вот. И поэтому мне кажется, что э, э, нам сегодня важно понимать, э, э, мифология Советского Союза, она на самом деле включает в себя вот именно и вторую, и вторую мировую войну. И это также важно, как там Ленин мавзолей э, Более того, это, скорее всего, еще а более серьезный фактор на сегодняшний день, потому что системы такого типа, тоталитарные системы, системы, которые опираются на подавление свободы личности, не могут жить без идеологического содержания. И это идеологическое содержание – это тотальный миф, тотальный миф о Второй мировой войне. И как бы нам не было неприятно говорить об этом, Потому что мы действительно, как бы, ну, задеваем и понимаем чувство многих людей, которые воспитаны были. Я тоже учился в школе на, на, на, на 28 панфиловцах, на, на веролом нападении фашистской Германии и на и многих вещах, которые, как я сегодня понимаю, не имеют никакого отношения а, а, а, к реальности. Вот. Но а, без того, чтобы а, убрать это вот как бы, ну, точнее, поставить вот, эту, вот, эту, вот этот исторический промежуток в то место, на которое на котором он должен находиться, перестать использ... отнять у власти возможность использовать, использовать мифологию Второй мировой войны для оправдания собственных преступлений сегодня это мне кажется первоочередная задача. И не случайно вот, вот лингвистика Второй мировой войны. Вот, это так называемая антифашистская лингвистика, сегодня используется активно для того, чтобы заклеймить всех врагов России. Россия снова одна, Россия противостоит всем. Вот, ну и на самом деле, опять, она действительно противостоит всем, но, скорее всего, Россия с ее немногочисленными союзниками, это как раз сегодня страны-оси, которые используя, используют эту риторику. Кстати, Гитлер тоже ее активно использовал практически все свои речи. Он начинал в 30-е годы, мы хотим мира, ничего тут удивительного, но нового нет. Вот, Германия, как известно, была самой миролюбивой страной. Вот, и вот эта риторика, она по существу является как бы основой сегодня политики как внутри страны, так и, и, и за рубежом. И, к сожалению, к сожалению, на Западе многие, отдавая дань подвигу, подвигу граждан России в той войне, понимают, что действительно основные, основные силы немецкой армии, сухопутные, находились именно на Восточном фронте, вот не готовы сегодня к кардинальному пересмотру вот этого советского, советского мифа. Вот. И, кстати, тоже, если говорить уже про символику, не случайно Сталин настоял на подписании отдельного мира, ну это, по сути, постановочная была капитуляция 9 мая. Он не хотел, чтобы, чтобы Советский Союз праздновал бы праздновал День Победы вместе с, с остальными союзниками по антикиндровской коалиции. Хотя, как мы знаем, в принципе, уже в середине дня 7 мая война завершилась. Телеграмма Эйзенхауэра, направленная на президенту Трумину, зафиксировала, что миссия союзных войск в Европе закончена. Это было примерно без 23, 2,41 дня по, по европейскому времени. И 8 капитуляция была подписана. Сталин настоял на 9 мая. Это тоже на самом деле важно. Я понимаю, день один туда-сюда. СССР должен был бы праздновать вместе с союзниками. Нет, мы хотели свой отдельный праздник, уже подчеркнув свою особ особость. Увы, опять, и с этим тоже придется бороться. Мы не переписываем историю, а мы на самом деле приводим ее в соответствие с, а, с цивилизованным миром, с тем, что случилось, с теми фактами. И без того, чтобы мы это сделали, нам будет очень сложно а, вывести Россию вот из этого лимба такого, вот из, из, из, из нахождения в, в, в, в, в невременном а, каком-то континууме и попробовать, в общем-то, начать нащупывать свою дорогу в будущее. Спасибо огромное, Дарья Кимович. Мне кажется, вот Гарри Каспаров сейчас затронул основные моменты того, как используется культ победы в России по пунктам. Да, действительно, современная Россия не имеет никакого образа желаемого будущего, соответственно, использует для легитимации культ идеализированного прошлого, и в данном смысле, действительно, я соглашусь, именно культ победы он бесценен для российской власти, поскольку... Он сочетает в себе, наверное, единственный момент, который действительно консолидирующий. Он объединяет нацию, потому что нет семьи, которая не пострадала бы от этой войны. Так или иначе, действительно, прошлось по всем. Это момент мобилизующий очень сильно, как это мобилизовалось, вот, как произошла мобилизация, собственно, в период войны. Точно так же по инерции психологически люди мобилизуются сейчас. Это легитимация власти, которой объявили себя наследниками этой победы, по какому праву непонятно, но объявили. Поэтому легитимация, консолидация, иллюзия, идеология и мобилизация, вот эти, наверное, основные функции можно выделить как раз подводя итоги. Лично мне современная Россия как раз напоминает Россию Сталинскую не победившую сталинскую Россию до войны, когда как раз а, умнейшие люди, а, талантливые люди молодежь вынуждены покидать Россию и а, власть уверена, что эти люди нам не нужны, они враги, мы обойдемся без них. А власти, как и в сталинской до военной России уверены, что мы обойдемся одни, нам не нужны другие страны, нам не нужны ни собственные граждане, ни союзники но вот может ли что-то встряхнуть, не хотелось бы, чтобы это была большая война, потому что большой войны сейчас мир не переживет, и очень жаль, что в России об этом не помнят. А вот в стране, где помнят очень хорошо последствия войны, смогли их переосмыслить, наш следующий спикер Игорь Эйдман, к сожалению, Игорь, надо уйти пораньше, поэтому вот мы сейчас включаем его. Игорь, расскажите нам, пожалуйста, как оно в Германии и... Как, как пользуется этим Россия? В общем, вам слово. Игорь, звук, пожалуйста. У вас звук выключен. Вас не слышно. Да, я расскажу про Германию, безусловно, но вначале небольшая ремарка. Мне кажется, что вот предыдущие ораторы затронули такую тему. Есть ли у этой гражданской религии образ будущего? И согласились друг с другом, что этого образа будущего нет. Но мне кажется, что все-таки такой образ будущего есть, и именно в нем наибольшая опасность этой религии. Дело в том, что это как бы гражданская религия, да, религия культ победы, назовем ее так. Она не просто некая вот подпорка идеологическая преступного бандитского, да, мафиозного режима, который правит в России. Это гораздо хуже. Это некая действительно уже сформировавшаяся гражданская религия, которая имеет образ будущего. И это образ будущего, образ как бы настоящего, образ прошлого, образ будущего. И реально она... Мотивирует, подталкивает страну к новой войне. Она подталкивает общество к восприятию новой войны как возможной и даже некой позитивной чайной реальности. Дело в том, что в этой религии, в культу победы и в общей да, путинской вот этой гражданской религии есть так, как бы она такая похожа на, знаете, на некое манихейство. Да? Есть мир добра. это... Святая Русь, да, которая подплавно перешла из СССР, а потом также плавно перешла в путинскую Россию. И мир зла – это Запад, это Европа. Ведь заметьте, в последнее время акцентирует внимание на том, что якобы СССР воевал практически со всей Европой. Что это не просто они победили Германию, а подчеркивают, что на Германию, там много Германию работали, там и Чехия, Словакия там, и так далее, и так далее. У него в союзниках была, там Финляндия, Румыния и прочее, прочее, Венгрия. Так вот, собственно, идея именно в том, что изначально существует многотысячелетняя, начиная с фактически рождение да, руси значит противостояние с времен даже там может быть более ранних чем александр невский но вот так внимание на александра невского противостояние с западом который пытается пытался россию поработить значит украсть у нее природные ресурсы и правильную сексуальную ориентацию значит раскрыть ее неправильным там как католицизмом и гомосексуализмом и еще там много всего они напридумывают и, значит, ключевой момент этого тысячелетнего сражения сил добра и сил зла, ключевой момент, это так называемая Великая Отечественная война. Когда мы, когда силы зла наконец-то сконсолидировались и так сильно попытались ударить всей своей мощью значит, по нашей Святой Матушке России, но мы выстояли, мы ее победили. Одни, конечно, в одиночестве против всех, но мы победили. Силы добра победили. И дальше идет очень важный момент. Дальше идет момент, который в быту называется «можем повторить». А в действительности продолжается тема, что и после войны Запад растленный пытался нас значит, покорить, поработить и украсть у нас нефть и газ и сейчас активизировался он, и сейчас опять начинается новый этап, новая кульминация вот этой схватки добра и зла, схватки Святой Руси да, с презренным, растленным и погрязшим в грехах Западом. И, собственно, из этого дальше следует, что так как Запад – это неизбежный, Тысячелетний враг, который не может стать другом. Понимаете, это у коммунистов еще была такая идея, да, что в западных странах, в европейских, там, в США со временем капиталисты проиграют рабочим, и значит, там установится коммунизм, и мы все сольемся, значит, народы раз в единую семью соединяться. Вот. А в этой религии гражданской культи победы такого нет. Запад он не может стать другим, как дьявол не может превратиться в ангела. Запад будет всегда пытаться нас уничтожить. Из этого следует вывод: что должен произойти этот Армагеддон, должен произойти эта решающая схватка между Святой Маточкой Русью и презренным Западом. Не по нашей вине, мы за мир, конечно. Мы только самые миролюбивые люди, да, русские войны не хотят, как и пелые Сушенко. Так вот, а по их вине и неизбежность вот этого столкновения она логически вытекает из всех других вот вази построений, которые активнейшим образом пропагандируют российское телевидение и так далее. И люди на интуитивном просто это не, не проговаривается, может быть, вот так жестко, как я сейчас говорю, как-то они стесняются это проговаривать до конца. Но люди на интуитивном, на подсознательном уровне они начинают рассуждать как, они начинают понимать, что Америка, я даже такие разговоры слышал на уровне там, ну как бы условных простых людей. Людей. Америка нас все равно в покое не оставит. Нет, но ну все равно, все равно это как рано или поздно к войне приведет. То есть это некая даже уже фатальная обреченность перед этим образом. Так что в этой религии и тема она опасна, Существует образ будущего, и это образ глобальный, это образ повторения нашей победы. Дальше детали, как и в любой религии, за скобками оставляются. Конечно, никто не хочет ядерной войны. Но люди сейчас не вдаются и не проговаривают до конца, как эта победа произойдет, каким образом, какими силами. Может быть, просто мы их морально победим, морально и нравственно, и они значит, будут уничтожены просто, или они сами рухнут под тяжестью своих преступлений. Но факт это факт, что раз это столкновение неизбежно, раз оно... Предопределено все прошлой истории, то оно как бы должно произойти рано или поздно. И таким образом общество готовит к войне. И я здесь я считаю главная опасность вот этой гражданской квазирелигии. Что касается двух словах, чтобы не задерживать вас, расскажу о ситуации в Германии. Я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что в Германии, собственно, нету никаких-то бурных торжеств 9 мая, и нету каких-то особых, не знаю, никто не ходит по улицам, да, не, не посыпает пеплом голову и не бьется в истерике покаяния. Здесь к этому относится достаточно спокойно и... Ну, большинство населения. Есть, конечно, ультраправые, которые до сих пор это воспринимают. Например, Рейхсбюргеры, есть такое движение Рейхсбюргеры. Для них это, конечно, национальная катастрофа и так далее. И так далее. Люди, есть левые, леваки, делинки, там еще более левые, троцкистские, анархистские группы, которые позиционируют это... Ну, в принципе, даже и более умеренный левый тоже позиционирует это как освобождение от нацизма. Но общее, как бы обыватель, средний немец, он воспринимает все это просто уже как факт истории. Да, Безусловно, они как некую вину отцов, безусловно, за то, что война была развязана, и особенно за Холокост. И, кстати, вину отцов и в том числе перед восточноевропейскими странами, не прежде всего против России. Да, это воспринимается. Это находится, но это в сознании, но где-то на периферии все-таки скорее сознание. Люди живут своими проблемами, и проблема условно закрытых ресторанов для немцев, как мне кажется, гораздо более актуальна и больше их интересует, чем какие-то дискуссии о том, что происходило 70, даже уже больше 80 лет назад. Поэтому вот так вот, вот, в общем-то, что я хотел сказать. У меня еще есть 15 минут, а потом я убегу, я прошу прощения за это. Игорь, огромное спасибо. Игорь сейчас затронул очень важную тему, и я не могу не привести следующие цитаты, которые вот отбирала специально для э, этой панели, потому что вот Игорь э, сказал, что они стесняются так прямым текстом говорить. Нет, не стесняются на самом деле. Есть такой сайт «Военное обозрение близких к Минобороны России», который с конца минувшего года начал публиковать серию статей, посвященных как раз своей версии истории Второй мировой. И так вот, они развязаны по утверждению авторов «Соединенными Штатами против всего мира, чтобы добиться мирового господства». Вот, пожалуйста, 2020 год. Почему США развязали мировую войну? То есть в данном контексте очень показательно, как негативные образы. И, соответственно, вот эти негативные чувства из прошлого действительно переносятся на современные реалии. В другой статье того же военного обозрения антигитлеровская коалиция названа Евросоюзом. Почему СССР победил гитлеровский Евросоюз? Евросоюз в кавычках. Статья от 20 декабря 2019 года военное обозрение. То есть это вот ровно, ровно то, что говорил Игорь. Это вот эм, яркие примеры я сама такие собирала, ну и а, как это переносится войне, а, вот в вот, войну с коллективным Западом, да, сейчас вот новые фильмы создаются о том, что да, Гитлер с, там в союзничестве с Соединенными Штатами развязывал ту войну, Россия одна противостояла, совершенно верно, да, что это часть общей, а вот этой вот великой-великой борьбы против зла, против Запада и так далее, то есть... А, ну, вот здесь прямо сказано: Соединенные Штаты начали против всего мира эту войну, чтобы добиться мирового господства, оказывается, США, а не Запад. Про ленд-лиз и про то, как СССР зависело от ленд-лиза, естественно, даже не упоминается. А вот и сюда же цитата, говоря о будущем генерала армии Махмута Гареева, который как раз и сказал, что Культ победы — это способ российской мягкой силы, закрепление победы в политическом и экономическом отношении, по его словам, является одним из направлений совершенствования российской мягкой силы. А вот что эксперт Варшавского института «Новой Европы» Александр Ролич отмечает. В системе альтернативных исторических фактов Россия представлена как защитник, а не агрессор. Вспомним, собственно, Россия и Германия все время поделили Польшу. А Польша как страна, управляемая некомпетентным российским правительством и ответственная за развязывание Второй мировой войны. То есть мы тоже видим вот конструирование этого мифа. Весь мир против России, и США, и Польша, это они виноваты. И только Россия их пытается защитить, если вы не признаете роль нашу как защитника-спасителя и так далее, ну вы фашисты, вы враги, Вот вы, вы часть вот этого зла. А, ц... Научный сотрудник Центра глобальной политики в Вашингтоне доктор Хикмет Капчич описывает тоже российскую активность по продвижению этой искаженной версии Второй мировой войны в Боснии и Герцеговине. А, Россия пытается выставить себя спасительницей Балкан от нацистов, а в более широкой перспективе спасительницей Балкан сегодня – Представляя себя из своих местных партнеров, оплотов антифашистского движения тогда и сейчас, они приводят к логическому выводу, что все остальные не согласны с ними, фашисты. То есть, да, действительно, людей готовят к войне, и ну вот это в самом начале мы это упомянули, готовят достаточно серьезно сейчас, в настоящем, в будущем. И такое сознание, при котором война – это норма, оно, оно конечно, рано или поздно приведет к тому, что Думая, что они не вызовут э, ядерную войну, они могут где-то там на эмоциях, в очередной раз повышая ставки, перейти все возможные красные линии, неизвестно, чем это закончится. Это действительно, э, действительно очень страшно. Давайте дадим слово э, политологу-публицисту из Чехии Ивану Преображенскому. Иван, ваше видение, че, че, к, чему, к чему это все подойдет, и чем это закончится? Добрый день. Спасибо за возможность высказаться. Я бы, во-первых, начал с того, что попробовал, пользуясь тем, что многие из коллег уже высказались, отчасти зафиксировать. Нет, по крайней мере, то, что уже прозвучало и что для меня достаточно близко. Нет. Мне кажется, что Андрей Зубов начал с того, что очень хорошо попробовал разделить нет, вопрос, о котором мы говорим. Вот это вот победа, нравственная рефлексия и история. Нет, я бы как политолог и не историк, ни в коем случае я не буду говорить здесь об истории, оставим ее историком, нет, говорил именно еще о политическом мифе, нет, который создается. И, соответственно, дальше появилась тема гражданской религии. Нет, здесь я согласен с Игорем Эйдманом в том, что гражданская религия, безусловно, уже существует. И мне кажется, что самая сложная задача, которая, в принципе, стоит перед нами, когда мы эту тему обсуждаем, нет, это как раз задача разделять, а не объединять. Потому что гражданская религия, как совершенно правильно сказал Гарри Каспаров, появлялась, скажем так, ее зачатки, нет, еще среди того поколения, которое помнило войну. Нет, и это не было в чистом виде конструирование искусственная мифа. Нет, мифология рождалась нет, и развивалась. И на момент распада Советского Союза для современной России нет, единственным действительно всех объединяющим нет, вопросом была, собственно, тема победы во Второй мировой войне. Социологические опросы показывали достаточно четко все последние годы, что это единственная объединяющая полностью общество тема. Кроме этого, отчасти еще достижения СССР в космосе, но ни в какое сравнение полет Гагарина не идет с победой во Второй мировой войне. Это очень сложная гражданская религия, я думаю, что ее надо анализировать отдельно Нет, и очень подробно. Она существует и помимо официальной идеологии, официальной пропаганды. Нет, у меня был свой проект, когда я фиксировал, например, появившуюся, скажем так, традицию уже, как обычно, все искусственные мифы да, – это традиции, которые якобы мы забыли, а теперь вспоминаем. Это появившаяся традиция – повязывать георгиевские ленточки на могилы в начале фронтовиков, через пару-тройку лет вообще всех связанных с армией, далее всех силовиков. Возможно, в будущем когда-нибудь это перейдет на мужчин в принципе. Нет. И таких вещей очень много. То есть эта гражданская религия уже существует. Она имеет свои, скажем так, микрокульты, свои бытовые традиции, навыки, которым люди следуют. И существует она, как показал нам очень важный, не прозвучавший пока прецедент последнего полка. Нет, существует она в мозгах абсолютного большинства населения, и она никак на самом деле не связана нет, с милитаризмом государственным. А другое, совершенно отдельное, официальная государственная идеология, нет, официальный государственный дискурс, который активно использует тему победы во Второй мировой войне, нет, безусловно, извращает, скажем так, индивидуальную память, и пытается превращать это все в один большой искусственный конструкт, для которого, скажем так, память населения и вот это реально вполне существующая, живущая и растущая гражданская религия, они были бы фундаментом. Фундаментом в том числе, как совершенно правильно было сказано, к распространению милитаризма, и скажем так двоякой цели с одной стороны к влиянию на население и отдельно скажу о том что влиянию безусловно на партнеров зарубежных России но также и для подтверждения он необходим для подтверждения самим правящим классом для самого себя тех параметров как бы и тех целей которые они ставят когда они говорят о том что Запад всегда воевал с Россией, нет. это такой самосбывающийся прогноз наоборот. Нет. Это идеологическое обоснование для них самих, потому что они очень разные люди, и не всегда они в своей жизни занимали те позиции, которые занимают сейчас. Им постоянно нужно дополнительное самоубеждение нет, для того, чтобы чувствовать себя в состоянии войны. И это отдельный вопрос. Я полагаю, что речь не идет о том, что они думают, что когда-то случится война. Как раз самое главное разделение между условно-оппозиционными интеллектуалами, большинством абсолютным населения, которое так или иначе исповедует культ победы, и правящим классом, это представление о том, идет ли война. С точки зрения, мне кажется, современного российского правящего класса, война идет. И они это, собственно, действительно и проговаривают. Спасибо, Ксения, большое за эти примеры. По сути дела, они говорят о том, что война идет. Нет, война идет уже, Россия противостоит в этой войне. Нет, и рано или поздно она закончится либо поражением, либо победой. И в этом смысле вот этот вот искусственный политический миф, построенный на фундаменте гражданской религии, связанной с культом победы, а Это миф, обращенный в будущее. Как ни странно, вопреки тому, что до этого говорили коллеги, это не миф, обращенный в прошлое, это не миф, нацеленный на разжигание войны, это миф о том, что нам сейчас плохо и тяжело, мы ведем уже сейчас войну, все наши потери и все наши неудачи связаны именно с тем, что война уже идет, а не с тем, что она когда-то будет. И когда мы победим в этой войне, а мы, безусловно, в ней должны победить, потому что... Ну и далее идут объяснения и о том, что можем повторить, и о прекрасной Руси, нет, и э, все сталинские еще конструкты обращения к Александру Невскому, нет, к Ивану Грозному, мы видим, что повторяется все то же самое. Нет, мы тогда создадим свою прекрасную Россию будущего, неважно, какая она будет, сейчас не время, Нет. мы воюем, сейчас не время обсуждать, какая прекрасная будет страна. Нет. И это тоже очень важный момент, который способствует, с моей точки зрения, стабилизации и консервации общества Нет. и очень активно технологически применяется российскими властями. Нет. Это очень простой прием, позволяющий перенести любые дискуссии о будущем в будущее же, завтра, как известно, как говорила Белая Королева в Алисе, в стране чудеса зеркалья, никогда не наступит. Ты не можешь сказать, что сегодня уже наступило завтра. Вот с этим посылом российские власти постоянно обращаются и к российской оппозиции, нет, тем самым минимизируя ее влияние, и, собственно, к российским гражданам. Нет. И э, получается, что это гражданство для того, чтобы деконструировать этот миф именно э, в практической, политической, по сути дела, точки зрения. Нет. Мы можем, конечно, долго доказывать, что позиция наша гораздо более нравственная, но на реальной политике в России это, к сожалению, серьезно не отразится. Доказывать надо именно, скажем так, вредность государственной идеологии и государственного извращения уже существующей гражданской религии. Если не принять ее, если говорить о том, что вся гражданская религия является искусственным конструктом, что все, кто поклоняются своим предкам и ходят на кладбище э, повязывать георгиевскую ленточку на памятник своего дедушки или даже отца, служившего в милиции, уже нет, э, все эти люди ошибаются, а может быть являются сторонниками действующего режима даже, нет, это большая ошибка. И если совершать эту ошибку раз за разом, то интеллектуальный класс, который сейчас противостоит скажем так, действующему правящему классу, действующему силовому российскому классу, который все активнее приходит к власти и подминает под себя остатки институтов, то мы получим в результате, собственно, то, что мы получаем сейчас и получали последние годы, достаточно четкую связь между правящим классом и народом, который понимает его гораздо лучше и видит в нем, защитника своих, скажем так, религиозных убеждений. Я думаю, что это все, что я хотел бы сейчас сказать, может быть, еще будет возможность как-то подискутировать. Спасибо. Да, вот как раз осталось последнее выступление, и в конце будет возможность дискуссия. Надеюсь, нас времени хватит. Спасибо огромное вам. Это тоже вот то, о чем мы немножко говорили в начале, что надо очень точно разводить Реальные, реальную победу, реальную трагедию, да, реальное чувство людей по поводу той войны, которая прошла через их семьи и того мифологизированного культа, который сейчас создается вот то же самое «Победа без пафоса». То есть всячески подчеркивать, что мы не отрицаем эти вещи и, конечно, позволять людям вспоминать так, как они хотят, Обоминать. Это самое сложное, развести реальность и манипуляции, которые наслаиваются на эту реальность, но эту тонкую работу надо проводить, потому что иначе, конечно, вот власти пользуются любой нетонкостью, в том числе оппозиции в этой сфере. А сейчас а наше последнее выступление Мария Снеговая. Постдокторант Политехнического университета Вирджинии, научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджа Вашингтона. Мария, пожалуйста, вам слово. Спасибо, коллеги. У меня немножко сложная задача. Скажу прямо, поскольку, во-первых, нам осталось полчаса, и все уже устали. Во-вторых, мы тут все единомышленники, и сказать что-то новое после того, как уже четыре человека в общем-то повторили одно и то же, мне тоже достаточно сложно. Но давайте я, во-первых, суммирую а, то, что было сказано, и чтобы я хотела дополнить. И второй момент, а, все-таки поставлю проблематику, потому что, мне кажется, наша задача здесь не только чтобы, в том, чтобы пессимистично и монотонно повторять, как все плохо и как неправильно режим использует мифологию Второй мировой в качестве собственной легитимации, но еще подумать о том, что мы-то, собственно, можем предложить. Все-таки у нас тоже есть задача, состоящая в том, что мы должны что-то менять. Вот. Ну, я начну с того, что я соглашусь, что, безусловно, здесь в легитимации победы, понимание для понимания того, что такое победа представляет для этого режима, надо посмотреть на Советский Союз. Я здесь ссылаюсь на культуролога Александра Маркова, который, с моей точки зрения, очень точно заметил, что современная Россия является наследницей не царской или большевистской традиции, а прежнего, прежде всего брежневского времени. Если посмотрите на мифы, структуры управления и даже культурные там, артефакты, которые мы живем, там, условно говоря, начинает иронию судьбы Аллы Пугачевой и прочего. Это все культура советская, которая сложилась в Брежневскую эпоху и которую мы, к сожалению, наследуем. Вот я 10 лет живу в США. И каждый раз, приезжая в Россию, я включаю телевизор, я вижу тех же самых людей, те же самые лица и ту же самую вот эту вот преемственность, что сильно отличается, например, от моих украинских знакомых, которые занимаются Украиной, они говорят, что они там за 10 лет уже поменяли 5 записных книжек с номерами разных экспертов, политологов и политиков. У нас же все как раз сохраняет такую интересную стабильность. Так вот это брежневское наследие, оно имеет какая-то Кимович правильно говорил, безусловно, прямую связь с легитимацией победы, поскольку именно брежневскую эпоху возникает, начинает формироваться этот миф, по тому, как он правильно заметил, что, во-первых, уже стало понятно, что никакого коммунизма в ближайшее время подстроено не будет, но также потому, что на тот момент брежневские элиты, которые пришли к власти, они... Очень плохо помнили революцию, из них большевиков почти не было, все они были смыты сталинскими репрессиями, а кто не был добит сталинскими репрессиями, тех, соответственно, вымала война, и для них действительно связка с той эпохой была наиболее логично с военной эпохи. Это были все люди посвоенного периода. Ну и, кроме того, это позволило Брежнему частично начать реабилитацию Сталина после Хрущевской эпохи, потому что победа в войне — это прежде всего имя Сталина. Это точно даже для нас сегодня важно. С моей точки зрения, анализ российской современной системы не за... часто упускает вот эту вот преемственность советской эпохой, что многие структуры, то же самое национальные институты, еще Брежневской эпохи, они не были разрушены, к сожалению, в 90-е годы и воскресли. Многие элиты, мы сейчас делаем этот проект с Кириллом Петровым, политологом, где мы тоже показываем, что на самом деле есть преемственность у многих многих современных членов элиты путинской, на самом деле много существенно с элитами советской эпохи это не только чекисты и силовики это также и непосредственно советская номенклатура хотя и в меньшей степени то есть эти люди соответственно мыслят в логике той системы тех мифов ну и также я всем рекомендую почитать Васленского номенклатуру где он описывает вот как функционировала номенклатура Брежневской и советской эпохи с моей точки зрения очень сходной мы выведем очень много сходных элементов с тем, как существует сегодня путинская система. Вот. но это все как бы взгляд сверху, взгляд на систему со стороны элиты. И да, совершенно было сказано, что безусловно миф о второй мировой о победе, второй мировой и о том, что она, как она была достигнута, он обеспечивает для режима набор решения ряда внутренних и внешних задач. Что с моей точки зрения было опущено в этой дискуссии, это тот факт, что, что, что а что же население? И почему путинский режим именно победу да, выбрал с точкой опоры, точкой фактически вот этой религии, здесь я согласна с тем, о чем говорил Иван. А дело в том, что как раз в результате вот этой легитимации и возвеличивания победы и, как бы, опять же, запрета на обсуждение той цены, которая была достигнута в советскую эпоху, победа Великой Отечественности стала к концу Советского Союза и остается до сих пор главным событием в российской истории, за которое россияне испытывают гордость. Причем Левадо-Центр показывает, что за 20 лет проведения исследований по этому поводу эта доля, испытывающих гордость за победу, Великой Отечественной, значимо не менялась. То есть, на самом деле, мы имеем здесь не путинский режим, конструирует победу как равный миф, а вот победа как основной точка опоры и конфлидации общества, присутствующая в сознании россиян еще до на самом деле, того, как путинские элиты стали эту тему раздувать очень серьезно. Это тот факт, который существует просто в сознании населения, и мне кажется, с этим нам надо считаться, если мы думаем о том, как мы будем в перспективе это менять. Ну и понятно, что для Путина, особенно для путинских элит и режима, который не имеет очень четкой легитимации, они могли бы э, брать какую-то легитимацию в 90-х, но на самом деле они наоборот отталкивают этот период как нечто негативное. Да? Вот это опора на единственную точку консолидации, которая присутствует в российском обществе, которое на самом деле нездоровое общество, оно поляризовано, оно не знает, куда идти, оно тонком не понимает, каким оно видит будущее, и оно очень э, разорвано по отношению, по поводу собственной истории, да? у нас нету консенсуса относительно, как мы видим в прошлое, соответственно, поним... мы не понимаем, куда идти в будущее. Победа остается единственной точкой согласия. Но единственное, вот что мы сделали правильно в своем этом прошлом, да, были Сталин, репрессии, было многое неправильно в Советском Союзе, в Россия, но вот единственное, что было правильно, это победа. И вот из, этой, из этого консенсус общества, с моей точки зрения, вытекает, и все остальное, и то, как, его, как это использует режим. Но что режим к этому добавляет, и вот здесь, конечно, мне хотелось бы это обсудить с коллегами, это запрет на какую-либо дискуссию цены, да, вот, которой эта победа была застегнута. Любой вопрос, любой, любой знак вопроса, любой как бы, неоднозначный подход к этому опыту победы, он, ставит, он фактически рисует вам как, как не патриота, как врага режима. И что вот это делать нам, людям либеральных взглядов, да, которые хотели бы обратить внимание, на то, о чем говорил сейчас Андрей Борисович, какую цену это было достигнуто, не совсем понятно, поскольку, еще раз повторю, вот консенсус общества относительно вот этой точки легитимации, он остается. В последние годы, кстати, добавлю, важность 9 мая, она даже обогнала по важности Новый год. Что вот это можно считать достижением, наверное, вот этого победописия и продвижения этой темы, которую осуществляет Путин. То есть вопрос остается, а нам-то что делать, как людям, которые хотели бы более неоднозначный взгляд на историю иметь, если общество действительно настолько консолидировано вокруг этой темы победы? Какой альтернативный миф? мы можем предложить этому обществу, и как реинтерпретировать свое прошлое, интерпретацию этого прошлого, чтобы из него предложить россиянам какое-то более ну, такое прогрессивное, скажем, либеральное будущее. Вот, мне кажется, какой вопрос стоит перед нами, как аналитиками-экспертами, и я хотела бы предложить моим коллегам ответить на него. Спасибо. Спасибо огромное, Мария. У нас как раз остается 20 минут для дискуссии. Я понимаю, что немного, но очень много спикеров, время ограничено. Действительно, тогда вопросов от аудитории нет, я их не вижу. То есть тогда просто вот кто, кто готов сейчас ответить на вопрос Марии, даем слово, потому что, к сожалению, в современной России, да, самый один из самых страшных запретов это запрет вообще на диалог как мы осмысляем прошлое, куда мы идем, кто мы такие, а эта потребность у людей, она, естественно, это потребность в идентификации. Идентифицировать себя с чем-то, соответственно, с какой-то общностью, у этой общности должно быть общее сознание, цель и задачи, общее понимание себя и общая цель в будущем. И у нас действительно э, культ победы, я просто, я добавлю вот к тому, что сказала Мария, это еще и момент просто идентификации людей, их э, отнесения вообще к народу, да, это точка сборки некая, и эта точка сборки выдана вот в такой форме, что мы можем сделать, что-то поставить совершенно свое или попробовать вот эту точку сборки переформатировать. Пожалуйста, коллеги, ваши мысли. Если позволите, Конечно. буквально коротко, насколько я понимаю, сейчас самой главной темой является как раз в данном случае тема войны, которая либо идет и должна быть, либо не идет и быть ее не должно. Нет, это то, что разделяет общество, и это то единственное, почему, скажем так, интеллектуалы, которые не разделяют э, мифотворчество власти, нет, находятся в одном лагере с большинством. Социологические данные, если их как бы разумно интерпретировать, говорят о том, что около 75%, на мой взгляд, населения негативно относятся к любым возможным упоминаниям о большой серьезной войне. И как только появляется информация о том, что Россия может ввязаться в серьезный конфликт, как это было недавно снова с Украиной. Нет. Такие настроения начинают становиться достаточно публичными. И мне кажется, что эта точка, это та реальная точка, через которую можно заходить, скажем так, на деконструкцию того искусственного мифа, да, который на фундаменте гражданской религии стоит государство. То есть, используя советские же в значительной мере идеологические штампы, которые сидят в головах у многих, у значительной части населения, вот эта вот фраза «больше никогда» и заход через индивидуальную память – это то единственное, чем действительно эффективно можно в этой ситуации бороться. И я думаю, что других серьезных идеологических именно инструментов для деконструкции фальшивого и милитаристского мифа сейчас просто нет и не будет как минимум до момента смены поколений, полноценного, серьезного. Нет, спасибо. На самом деле согласна, потому что вообще вот это понятие мирного неба над головой, его ценности для да, войны, да, из-за того, что оно активно эксплуатировало советская пропаганду, оно не стало менее универсальным общечеловеческим понятием, конечно. Георгий да, Кимович, да, вы хотели? А, ну... Андрей Борисович, пожалуйста. А, нет? Андрей Борисович? Нет, нет. Я с удовольствием уступлю Гари Кимовичу. Я просто тогда увидела, что Гай Кимович отключил микрофон. Но, но сейчас он снова включил. Видимо, он вам выступает, Андрей Борисович, тогда будет. Ну, дорогие друзья, что я хотел бы сказать, что во-первых. Мы будем стараться, мне кажется, употреблять слово «миф» в отношении нас, вот как сказала Мария Владиславна, в старом греческом смысле предания, рассказа, а не сказки, как употребляют обычно у нас сейчас это слово. Вот. Потому что никаких новых сказок мы не собираемся, мне лично я не собираюсь предлагать. И дурить головы народу, рассказывая что-то иное, даже хочу представлять себе, что, я думаю, это принципиально вредно. Наша задача – уметь говорить правду. Вот нынешний режим отличается тем, что он лжет все время во всем.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 Скажем, наша книга «История России. 20 век», она вышла впервые в 2009 году и с того времени переиздавалась уже бесчисленное число раз и разошлась огромными тиражами в России, вот, переведена вся в частности на чешский язык, потому что в ней говорится правда, и массе людей нужна эта правда. Буквально вот только что мы подписали новый договор на переиздание «Сексмо». Так что...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 он имел сколько там 120 миллионов просмотров, и масса людей по-другому взглянула на этот режим после этого. также точно и здесь. Не сказки, новые сказки о главном, а реально правдивая история. И я, собственно, это сделал лично, когда Путин написал вот свою эту статью о своем видении советской истории, в первую очередь о войне как раз. я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 Будем действовать в нем и в малой степени унывать. Очень благодарю за организацию этой конференции, этого клуба, устала. Спасибо огромное. Я все-таки позволю себе добавить чуть-чуть пессимизма, потому что народ очень любит сказки, именно народу нужна радость. Да, правда, она, к сожалению, здесь грустная и неприглядная. Ее наверняка легче передать в прямом диалоге личном, чем вот на массовое сознание здесь могут возникнуть вопросы, потому что именно эта радость людям дорога, это их личный миф. И, конечно, здесь, здесь могут возникнуть проблемы. Это не значит, что правду не надо говорить, но важно понять, что это, наверное, не будет легко. Гарри Кимович, вам слово. <къех> Буквально продолжая твою мысль, Ксения, по поводу того, что народу нужна сказка. На самом деле, это не только проблема российского народа. Везде нужны сказки, везде нужны мифы. Другое дело, что в разных странах эти мифы, они все-таки ну, не выдерживают столкновения с реальностью, потому что существуют разные точки зрения. И тем не менее, они мы везде найдем. И даже в американской истории, не такой длинной по историческим меркам, и естественно, в европейской. Эти мифы, они всегда существуют Проблема, что в России они передавались из поколения в поколение, ну можно так избитую фразу сказать, впитывались с молоком матери уже просто. Когда у тебя постоянно просто одно поколение за другим встречается с этим мифом, то уже довольно сложно представить себе, что это вообще миф. Миф именно в плане а, как бы сказки, а, а, а, ложной, ложной посылки, а, а, не, а, не, а, не, а не в смысле предания. Безусловно, конечно, вот, как говорил Андрей Борисович, мы должны бороться правдой. Вопрос в том, как все-таки ее выстроить, эту правду, так, чтобы она не вызвала чудовищного отторжения, потому что когда организм потребляет какую-то вот эту заразу, то я боюсь, что там качественная еда может вызвать просто рвотный рефлекс, просто автоматически, просто не готов не готов желудок к тому, чтобы потреблять качественные продукты, вот, и здесь… Мне кажется, надо просто найти вот, найти вот, то, что вот то, что сказала Мария, вот найти на самом деле правильный алгоритм разговора. Мне кажется, он должен идти как раз вот в рамках вот такой антитезы путинскому режиму. Мы одни против всего мира, на самом деле это был славный период, когда мы вместе с, с, с цивилизованным человечеством сражались со страшной угрозой. Вот найти правильную, правильную концепцию, баланс найти. А мы все понимаем, конечно, как это все будет чудовищно и неправда. Но найти правильный баланс, который позволил бы людям постепенно, вот как вот человек, когда выходит, там, я не знаю, из голодовки там просто вот понемножку надо вот, как подкармливать. То есть дать возможность признать, как бы, что на самом деле, да, действительно, это была славная страница. И очень важно, мы были вместе с англичанами, с французами. Ну, французы нет, французы я зря присяд, при, при, при, приплюсовал, было какое-то французское сопротивление с, с англичанами, с американцами. Вот. Кстати, между прочим, довольно интересный фактор, так, который мы все, все время опускает историю. Если посмотреть на, вообще на карту мира, на большие страны, Америка единственная страна, которая никогда с Россией не воевала. Вот ни, ни в каком виде просто. Понятно, что были конфликты, там, и в север, и, и, и в Корейской войне, и в Вьетнамской войне, но это были косвенные как бы, столкновения. А вот прямого, прямого объявления войны вот, никогда не было. Я, я думаю, что трудно найти другую европейскую страну вообще, которая, которая бы на каком-то этапе не воевала бы хоть в какой-то форме, может быть, Португалия только там очень далекая. Вот, даже испанская голубая дивизия воевала на Восточном фронте. Вот. И вот мне кажется, вот, это, вот эта приобщенность к мировой цивилизации, она может как-то сгладить вот, вот, рвотный рефлекс от того, что вот этот миф надо просто выводить будет, вот эти токсины выводить из организма. Но надо также понимать, вот как бы, что а, власть будет сопротивляться до последнего, потому что это не, это не вопрос идеологии, это вопрос ее выживания. И так как мы говорим про религию, то защищать ее будет так же, как защищала инквизиция, а, как бы основу основы учения. Потому что любая попытка поставить под сомнение, даже самая-самая невинная, она является покушением на основу. И так как мы согласны, что это, это новая форма религии, на которой зиждется вообще фундамент сегодняшней легитимности путинской и его режима, вот, то а, без сомнения Госдума будет штамповать все новые и новые законы, запрещающие там, и, там, изменения не то что в тексте, там, просто там, делающие, делающие преступлением даже там, попытки, попытки внести какие-то стилистические изменения или грамматические в текст. Поэтому опять, ну, вот мы, мы двигаемся в эту сторону. И надо искать, опять, используя интернет, используя технологии, возможность вы, выставить ту альтернативу, которая оказалась бы для людей приемлемой и которая действительно бы указывал дорогу в будущее. Потому что ну чего стыдиться периода, когда мы действительно воевали с цивилизованным миром против страшной угрозы, которая могла изменить ход истории всего человечества. Спасибо большое, коллеги. Если можно, я еще усложню несколько задач. На мой взгляд, тут еще проблема в том, что я согласна со всем, что было сказано, и, конечно, согласна, что, при том, что, безусловно, люди должны знать правду, они правду эту не будут готовы воспринимать, если это не будет правда как-то в какой-то мифологии увязана, в которой они должны только бесконечно признаваться, да, вот признавать ужасы, которые были совершены, но людям нужно что-то гордиться, особенно в нашей стране, к сожалению, с ее наследием. Вот. Но здесь еще проблема в том, что вот этот миф о войне он накладывается на имперский синдром россиян. Да? Если мы посмотрим на, на демократические революции посткоммунистического пространства в конце 80-х, начале 90-х, все так или иначе опирались на некое национальное движение. И вот буквально на днях была презентация книги Кирилла Роговой и других коллег «Демонтаж коммунизма» под редакцией Кирилла. И вот, собственно, там вот Кирилла как раз статья показывает, что хотя Россия изначально по своим характеристикам структурам была в группе Украины, Армении, Молдовы, то есть на самом деле такая квази-демократическая олигархическая ситуация, где есть достаточно сильное демократическое сопротивление, в последние годы она переехала в группу таких совсем репрессивных центральноазиатских республик, где изначально демократическая оппозиция была очень слабая. И вот вопрос, почему и вот одно из возможных объяснений — это ресурсное проклятие наше, а второе возможное объяснение — это отсутствие национального мифа, на которое могла бы опереться демократическая оппозиция. И я просто обращаю ваше внимание, что вот миф о войне, да, он напрямую связан с имперским э, синдромом. То есть мы защитили, в очередной раз защитили э, весь мир и э, завоевали по, по возможности там, соседние э, страны, привлекли их в наш э, дружественный альянс, э, так скажем. И вот именно одна из проблем, что вот этот миф, он позволяет очень успешно российскому режиму, собственно, о чем говорил да, Игорь Эйдман и Гарри Кимовичу частично, вот этот имперский синдром снова использовать в качестве аргумента для там, снова защиты наших дружественных народов от фашистской национальной угрозы. Национальная часто отождествляется с фашистским. Обратите внимание в кремлевской риторике. И вот вопрос о том, насколько мы в состоянии предложить россиянам или вообще кто-либо, насколько это возможно сформулировать, сконструировать для россиян вот этот вот национальный миф, который бы разрушил эту имперскую риторику, на которой, которая основана в частности и на мифе о победе, ну, о вот этой риторике о победе. Ну, смотрите, вот продолжая, что Гарри сказал, да, и частично отвечая Марии, я просто хочу напомнить об одном случае крымско-татарской поэтессе Алие Кинжалиевой. Против нее едва не возбудили дело по статье «Реабилитация нацизма». Хотя в своих статьях Алиев всего лишь писала о том, вот как этот пафос, как раз милитаристская идеология, и оскверняют реальную памятью погибших. И э, ничего там больше не было, да, только вот, вот, вот это страдание о том, что вот, с огромной скорбью, с огромнейшим уважением как раз вот к воевавшим. И э, огласка возникла раньше, чем уголовное дело было возбуждено в результате дела так и не появилось. То есть немножечко все-таки вбросить нам оптимизма, да, что вот почитав, выложили естественно, в интернет ее стихи, что почитав вот стихи этой девушки, посмотрев, ну там нет никакой реабилитации нацизма, да. Там э, глуби, глубиннейшее переживание Дня Победы и э, страдания по поводу того, как оно сейчас осквернено. И в общем и целом люди встали на защиту этой девушки, поднялась какая-то волна в общественном мнении, и в конце концов уголовное дело так и не возникло. Э, вот, как сказать, татарская То есть все таки опять же мы подходим к тому, что работать нужно тонко, не сразу там обвиняя народ, не призывая отказываться или каяться. Мы действительно, наши предки пережили настоящий ад и выдержали, и вопреки всему внесли свой вклад в эту огромнейшую, важнейшую победу человечества. Да, не над фашизмом как идеологией, потому что оно все реинкарнируется, но над тем конкретным фашизмом с холокостами, с, с тем адом. И как-то, да, стараться в этих условиях действовать тонко, давая постоянно нравственный в том числе пример, потому что все таки у нас есть, хочется верить, что в наших людях, чем бы вот их ни потребляли, есть какой-то момент человечности, есть какое-то нравственное чувство, как очень трудно людям было закидать камнями Алие, которая писала вот такие стихи. При правильной подаче можно найти сочувствие в обществе, мне так кажется. Мне кажется, Мария подняла очень важный вопрос, потому что без того, чтобы понимать эту связку вот новой гражданской религии, ну, не совсем новой, конечно, культа, победы и имперской сущности государства, очень сложно будет выделить правильные ориентиры для российского будущего. Потому что Россия... Вот, как было сказано, в общем, перешла из категории стран с такой с, с, с слабенькой демократией, с такими с, с олигархическими структурами в категорию в общем, авторитарных, а потом фактически уже сползает тоталитаризм. Во многом потому, что не избавилась от имперской сущности государства. В России не появилось национального государства. Национального в правильном смысле этого слова не обязательно должна быть одна нация, но оно должно. Оно должно опираться как бы на, на собственные силы, на свои как бы, вот, границы, понимая, что, как говорится, в нем должны быть те, кто готовы разделять определенный набор ценностей. Одна из проблем, кстати, а, а, либеральных а, сил в России была, было непонимание того, что на самом деле на другом фланге, так называемом националистическом, а, при, были, были на самом деле принципиальные различия в концепции. И а, зачастую, как говорится, вот, все смешивались как бы, в одну кучу, не понимая, что а, те, кто, как бы, вот, скажем... А, выходил с идеей вот русского национализма и русского национального государства, принципиально отличались от имперских националистов. И вот именно, вот именно то, что мы, как говорится, на первом этапе не видели этой разницы, не понимали ее, привело, мне кажется, к перекосам в формировании разных-разных а, а, коалиций. И также не надо забывать, что для будущего России мы должны все-таки найти опять эту тонкую грань. С одной стороны, мы понимаем, что мы не хотим как взваливать на, на уже... На, истощенное сознание вот, вот этими многочисленными идеологическими корректировками российского обывателя, еще эти проблемы и, и преступления там сталинского режима. С другой стороны, мы также понимаем, что нам нужны хорошие отношения с нашими соседями. Вообще форум ведет свой репортаж сейчас из Вильнюса, это наша как бы база, вот в Литве, в Латвии, Эстонии, Польше там вообще несколько иное отношение к тому, что происходило во Вторую мировую войну и после нее. И мы не можем, не можем это игнорировать. И вот это делает даже задачу еще более сложной, потому что мы должны как бы понимать, что тут надо найти вот такую тонкую грань, как пройти как бы между, между, между струйками. Вот. Но я полагаю, что наш интеллектуальный потенциал, в общем в состоянии решать и даже такую сложную задачу. Важно, мне кажется, вот, и в чем смысл сегодняшнего, сегодняшнего разговора, как бы определить вот эти задачи, определить сложности, по существу как бы, ну, вот начать, начать, что ли, вырисовывать карту прохода через это минное поле. Дорогие друзья, мы чуть-чуть выходим за лимит, но сейчас вот буквально поступило сообщение, что есть вопрос от участника. Вы видите, пожалуйста, тогда вопрос на экран. И кто желает, может ответить. У нас вопрос от студии. У нас есть буквально лишние 5-10 минут, чтобы ответить на вопрос зрителя. Добрый день, Александр Бруссер, Санкт-Петербург. Буквально несколько минут назад Гарри Кимович сказал о том, что у Путина нет другой скрепы, кроме Великой Отечественной войны. И это действительно так, ведь огромное количество жителей нашей страны до сих пор вспоминают своих погибших в те годы родственников. И это является таким связующим моментом, который объединяет электорат действующего президента. И вот у меня вопрос, а есть ли скрепы у российской оппозиции? Что позволит объединить разрозненные группы, которые порой даже враждебны друг по отношению к другу, и э, зачастую они там меряются, кто из них больше оппозиционер, кто меньше, кто больше родину любит, кто меньше. Что станет таким моментом, который объединит э, оппозицию как внутри страны, так и за ее пределами, для того, чтобы совместно добиться поставленных целей. Спасибо огромное, хорошего дня, до свидания. Ну, кто у нас желающий от лица российской оппозиции обозначить основные наши? А, я, я просто скажу одну фразу. Внутри страны российскую оппозицию объединяет уголовный кодекс. Надо сказать, что там с точки зрения режима уже никакой разницы нет. Гораздо сложнее описать процесс, происходящего в эмиграции, потому что именно там сегодня сейчас находится вся оппозиция. И, скорее всего, ближайшее будущее наше – это действительно разговор в эмиграции. Вот. Но опять, для этого, мне кажется, форума есть, Вот для этого такое обсуждение проводится, и наш сегодняшний разговор – это как раз попытка нащупать вот те самые там, линии соприкосновения, понимая прекрасно, что, как говорится, с той стороны диалога больше быть не может. Но на самом деле, кстати, я могу сказать, что вот, вот именно на форуме есть своего рода уникальная конституция, но некая вот где просто раздел у нас, где написано там перечислены основные ценности, которые так или иначе участники должны разделять, если они хотят участвовать конкретно в этом мероприятии. Да? Ну, может быть, я не знаю, вот в оставшиеся там пару минут, Гарики Мавич, вы обозначите, наверное, все-таки главный постулат вот для, для чисто для наших зрителей, да? какие, какие у нас основные базовые ценности. Давайте, мне кажется, опять, вот форум для этого существует, чтобы эти постулаты и ценности определялись. А с самого начала форум, мне кажется, стал успешным проектом, потому что позволял разным точкам зрения как бы формироваться. И все, что делалось на форуме, вся его повестка, она диктовалась вот именно... Мнением, мнением большинства, которое формировалось в результате этих дискуссий. И я считаю, никакого, никакого нет никакой mm -hmm. сегодня причины отказываться от этой успешной mm -hmm. практики, особенно в условиях, когда грань вот между двумя как бы, частями российской оппозиции и теми, кто оказался в эмиграции, стирается ровно потому, что эмигрантская часть начинает, начинает превалировать. Мне кажется, mm -hmm. надо вот эту, эту практику просто, просто развивать дальше. На самом деле, да, то есть э, вот для того, чтобы нация вырабатывала внутренний консенсус касательно опять же видимого будущего, должен идти диалог. Я здесь соглашусь, Россия сейчас обречена на стагнацию, потому что не позволяет этого диалога. Часть людей, которые пытаются в нем участвовать, все более существенная часть, просто объявляются врагами, их не слышат, там, приписывают, что они работают, там, я не знаю, на зарубежной разведке, что угодно. И поэтому, может быть, одна из наших главных ценностей есть этот диалог, то, что он у нас здесь сохраняется, потому что там его уже давно нет, там он действительно определяется уголовным кодексом. Здесь я соглашусь. Ну Синя, что? можно? Я быстренько добавлю, что я согласна со всем, что было сказано. И я все-таки добавила бы, что с моей точки зрения вот Алексей Навальный, он пытался да, какой-то вариант выработать прекрасной России будущего, как видение вот, некой России, в которой будут решены какие-то проблемы. И также его заигрывание с националистами, в котором его часто упрекают, это еще одна из попыток вот, откр... ответить на этот вопрос о нации. Но в целом, конечно, я напомню, еще в Ельцинские годы мы бесконечно искали эту национальную идею, я помню эти бесконечные ток-шоу с поиском национальной идеи, но это надо понимать, да, это печально, так ее и не нашли, и в итоге вернулись к тому, с чего начали, да? вернулись в советское время. То есть надо понимать, что, к сожалению, если мы ее не находим, мы возвращаемся назад, возвращаемся к статус-кво. Поэтому это очень важная задача искать этот консенсус, но, к сожалению, не все группы в нашем российском обществе еще готовы к тому, чтобы искать этот новый консенсус. Я бы очень коротко позволил себе тоже сказать, что адресуясь к тому, о чем говорила до этого Марина, о чем говорил Гарри, Мария, прошу прощения, Гарри Кимович, мне кажется, и о чем при этом говорил я, добавлю нескромно, что речь должна идти об объединении оппозиции, это сильное пацифистское движение. Сильное пацифистское движение позволяет снять имперские боли, скажем так, и при этом позволяет говорить э, с гражданской религией, которая уже сложилась в России, на том языке, на котором носители этой религии готовы принимать и понимать. И в этом случае вся оппозиция может присоединяться к целям, а не к каким бы то ни было ценностям. И тут я соглашусь с э, Григорием Юдиным. Я думаю, что ценности сейчас в сложных ситуациях часто склонны разделять, а не объединять. Спасибо. к кстати, в отличие от идеологии хороши тем, что они не могут быть утопичными, они существуют, если они воплощаются в жизнь конкретных людей. Все. Вот они воплотились, они стали фактом. Не утопия, не концепция, а вот медицинским фактом. И, на самом деле, да. Что касается этого мифа о текущей войне, понятно, что у всех стран свои интересы, и тут тоже никто не призывает там, с молотка продавать Россию, как нам это приписывают, но безусловно, что эти интересы, как показал блестящий опыт Европы, да, они решаются путем союзническим, абсолютно мирно, и эти интересы можно отстаивать в совершенно мирной парадигме не воинственной, не лживой и, главное, не, не идти при этом против собственного же народа. А всем огромнейшее спасибо за участие. Очень, мне кажется, содержательная у нас получилась дискуссия. Ну что, давайте дадим слово следующим, следующей панели, следующим участникам. еще раз огромное спасибо за доклады, за дискуссию и до новых встреч.